Добро пожаловать на канал английская мудрость GTV, международный еврейский канал. Ну что ж, в преддверии этого праздника Пурим, я бы хотел с вами поделиться тем, что мне показали недавно, и что в какой-то степени меня очень сильно поразило. Мне было бы интересно показать это всем вам и услышать от вас, что вы думаете по этому поводу. Если вам не знакома предыстория про Пурим, позвольте мне приподнять завесу. В общем, это история о персидском тиране-деспоте по имени Аман, который издал указ о полном уничтожении всех евреев. В итоге, посредством случайных совпадений, Аман был повешен на той же самой виселице, на которой он планировал повесить своего заклятого врага, еврея по имени мордахей В те времена, Существовало правило, которое было сил, что всякое изданное постановление или закон невозможно было уже изменить. Тем не менее, после того, как Аман был убит, персидский царь издал новый указ, в котором давалось каждому иудею право защищаться от своих врагов. Аман был не единственным, кто был повешен на виселице. Все 10 его сыновей, участвовавшие в этом заговоре, целью которого было уничтожить всех евреев, были также повешены на виселицах. И здесь я хочу, чтобы мы посмотрели на характер Амана немного глубже. Кем был Аман? Почему он хотел истребить всех евреев? Во-первых, Аман был одним из потомков Амалика. Тора в этом отношении очень ясна. Если вы из династии Амалика, тогда вы в действительности никак не на стороне евреев. Амалик верил в то, что кровь, слепой случай, правит этим миром. Амалик не разделял вступки на хорошие и плохие. И как следствие, потомки Амалика всегда воевали с иудаизмом и еврейскими ценностями. Здесь флора очень прямо. Она показывает, что это действительно масштабное по размерам сражение между еврейскими ценностями, будет еще рассматриваться на протяжении всей человеческой истории. В недавнем времени некоторые усмотрели в истории еще одного антисемитского тирана, который также придерживался принципов Амалика. Я говорю, конечно, о человеке по имени Адольф Гитлер. Интересно, но Адольф Гитлер не просто хотел истребить евреев. Это имело для него большее значение, чем что бы то ни было. Он был даже готов поставить под угрозу сами военные действия. Он направлял поезда, доставлявшие войска, на Восточный фронт, чтобы доставлять тем самым больше евреев в Венгрию. Тар ссылал евреев на верную смерть. В действительности, на своем последнем выступлении по радио он ясно сказал, цитата, «Наша война против евреев и только против евреев». Идеология нацистов в своей основе строилась на безбожном видении этого мира, видении, в котором право на стране сильного, где сильный господствует на слабом, где выживает сильнейший. И самая большая угроза для этого видения, было видение, где присутствует мораль, совесть, где мы должны заботиться о слабых и незащищенных, видение этического монотеизма, впервые сформулированного евреями. И это то, что сказал Гитлер, что он сказал. Мы варвары, это правда, для нас это почетное звание. Мы освобождаем человечество от ложного видения, называемого совестью и моралью. Евреи нанесли две раны этому человечеству, обрезание на его теле и совесть его души. Война за мировое господство будет вестись исключительно между немцами и евреями. Все остальное всего лишь фасад. Итак, мы имеем два безумных лидера-тиранов в истории, Аман и Гитлер. Оба схожими идеологиями и схожими целями. И здесь становится интереснее. В конце истории о празднике Пурим, книга «Есвирь» нам напоминает о том, как евреи защищали себя от своих неприятелей. И она отмечает, как все 10 сыновей Амана были повешены на виселицах, вот что она говорит, «И избивали людей всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя. Они отбивались и боролись против антисемитов, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, в городе престолом умертвили людей, погубили 500 человек, и затем перечисляются 10 сыновей Амана». Теперь, после того, как все 10 сыновей Амана были уже повешены, королева Исфирь имеет беседу с царем Ахашверош, более знакомого нам, как Артаксеркс. И вот что написано дальше. В тот же день донесли царю Атлеумршленных в Сузах, престольном городе. И сказал царь царицы Исфии, в Сузах, городе престольном умертвили людей и погубили 500 человек и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? будет исполнена. В общем, царь говорит Исфии, послушай, что бы ты ни захотела, я дам тебе. Айпад, Феррари, что это ни было, я сделаю это. И что же Исфир говорит им в ответ? Послушайте. Она говорит, «Если царю благоугод, то пусть позволено было иудеям, которые в сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве». Есфирь просит царя, чтобы десятых сыновей Амана повесили на вислицах. Правильно? Здесь есть проблема. Минуту назад нам было сказано о том, что десятых сыновей Амана уже повесили. Почему Есфирь просит царя, чтобы он сделал это снова? Что она имеет в виду, когда говорит «дело то же и завтра, что сегодня?» Кажется, она просит о том, чтобы история вновь повторилась. Если вы хотите немного мистики, то в каббалистических учениях говорится о том, что при каждом обращении к царю это приравнивается как обращение и к Богу. Имя Бога в книге «Сфирь» нигде конкретно не упоминается. Поэтому «Сфирь» на более глубоком уровне просит Бога повторить то же самое. Повесить детерых сыновей Амана. Что все это значит? Возможно, это может быть ответом Перейдёмся в прошлое 16 октября 1946 год Посмотрите на заголовок New York Times Геринг покончил жизнь с самоубийством Остальные 10 повешены в Нюнгерской тюрьме За военное преступление Обреченные на виселице молятся за Германию В общем, тех, кого повесили в Нюнгерской тюрьме Было все 10 Однако, чтобы мы понимали Смерть через повешение была крайне необычной формой смертной казни Интересно Делай то же и завтра, что сегодня Возможно, это просто совпадение Однако интересно подметить, что всего приговоренных к повешению было 11 11 нацистов, один, правда, из которых в действительности совершил самоубийство Герман Геринг, о нем написано в заголовке Он совершил самоубийство в камере заключения И что на самом деле интересно, это то, что Аман имел также еще одного ребенка, дочь И что же с ней случилось? На самом деле она тоже совершила самоубийство Интересно кстати, совершивший самоубийство, нацист Герман Геринг говорит, что он носил женскую одежду под своей военной униформой. Возможно, это просто случайность. Но на этом история не прекращается. Любопытно, но Нюрнбергский процесс закончился в июне 1946 года. Однако вынесенный приговор был тут же отложен по причине требования амнистии для нацистов. Странно. Подождите минутку, это довольно необычно. Ты пытаешься получить амнистию для высокопоставленных нацистов, но это то, что случилось. Теперь давайте посмотрим на дату, когда этих нацистов повесили. Это произошло 16 октября 1946 года, но по еврейскому календарю это был 5707 год. Это Таф-Шин-Зайан. Как вы можете увидеть, это еврейский год. Таф-Шин-Зайан, 5707 год. По нашему календарю 1946 год, октябрь. Теперь давайте откроем книгу Исфирь в том месте, где перечисляются 10 сыновей Амана, которых повесили. Те, кто внимательны, заметят что-то необычное в этом еврейском тексте. Три буквы, которые на фоне остальных, выглядят намного меньше. Первая находится вот здесь. Это Тав, вторая Шин, и третья зайн. Таф шин-заян. При перечислении 10 четырех сыновей Амана в книге Исфир эти три буквы выглядят намного меньше всех остальных. Теперь только представьте себе, царица Исфир за 2000 лет до нас говорит сам, чтобы они, когда дойдут до буквы Тав, чтобы они написали ее меньше всех остальных, и чтобы то же самое сделали с буквой Шин и с буквой Зайн. Почему Исфир захотела сделать это? Это удивительно, но Тав, Шин и Зайн ⁇ это год, в котором эти нацисты были повешены в Нюрнбурге. Сделать то же и завтра, что сегодня. В чем была причина? Почему Исфир сказала книжникам написать эти буквы намного меньше по размеру? Возможно, она просто сказала, не переживайте, через 2000 лет на канале GTV будет шоу, и там все объяснят. Очень даже возможно. Но это разве не удивительно? Знаете, на этом все не заканчивается. Каждый, кто знаком с еврейским календарем, и кто понимает принцип его работы, тот знает, что когда мы пишем год на иврите, мы в действительности не включаем миллениум, то есть тысячу. Мы на самом деле все знаем, в каком тысячелетии находимся. Также было бы проблематично писать, в каком тысячелетии мы находимся, по причине того, что потребовалось бы очень много использовать для этого букв в иврите. Потому что в иврите каждая буква соответствует определенному числовому значению. Тав, Шин и Зайн, по самом деле, они только лишь указывают на 707 год. Тав — это 400, Шин — 300, Зайн 7. Впечатляет то, что в книге «Исфир» указан правильный год. И все же было бы более поистине поразительно, если бы был какой-то намек на точное тысячелетие, в котором состоялся бы нюрмнезский процесс, а что это такой намек присутствует? Если это произошло в 1707 году по еврейскому календарю, то это указывало бы на шестое тысячелетие. 707 год в еврейском календаре встречался бы нам шесть раз. Теперь какое число соответствует числу 6 в иврите? Это буква Вав. Так вот. Так случилось, что при перечислении десятерых сыновей Амана одна буква по своим размерам намного больше. Не меньше, а больше остальных. Посмотри. И что это за буква? Правильно, это буква ВАВ. В самом конце, что соответствует числу 6. Итак, у нас три маленьких букв, что в сумме выдают нам 707 год. И имеем одну букву, которая по размерам больше остальных. И она выдаёт нам число 6. 707 год в истории появляется шесть раз. Наверное, вы смотрите на все это и думаете. Но что бы вы ни думали, большинство людей, как правило, были бы удивлены. Кажется, по крайней мере, все это невероятным совпадением. Помните, что я упомянул в начале касательно прошения об амнистии? Как это безумно, что они приняли эту амнистию для нацистов. На самом деле, судебный процесс закончился еще в июне 1946 года. Если бы не было требований об амнистии для нацистов, их бы повесили еще в 5706 году не в 5707 году. И если бы это было так, я бы сегодня говорил бы, посмотрите, насколько Эльцфир была близка к этой дате. Но на самом деле, что они сделали? Они перенесли приговор на более поздний срок, после еврейского Нового года. В итоге, если бы не было требования об амнистии, этот год был бы неверным. И, наконец, взгляните, это статья из журнала Newsweek. Она написана американским репортером, который занимался этим судебным разбирательством. В самом конце этой статьи говорилось, только лишь Юлий Штрейхер ушел из жизни без чувства собственного достоинства. Его пришлось тащить по полу, а он с дикими глазами кричал «Хай, Гитлер!». Поднявшись по ступенькам, он выкрикнул «Теперь я иду к Богу». Он посмотрел на свидетелей, стоящих перед виселицами, и громко сказал «Пурим фест 1946 год». Что ж, выводы делайте сами. С праздником Пурим!